Ну, вам хватило этих 9 часов, чтобы поспать? Да, спасибо, дедушка. Мы за них выспались хорошо. Выходите из корабля. О, какой вы ремонт сделали. Подождите. А почему это наш пол весь в кактусах? А чтоб было удобнее. Уберите их, мы даже встать не можем. Попробуйте. Давайте с них... О, сделаем вкусные варенье Нет, не будем, они молча ягоды скорее всего напихали туда Ладно, уберите Ой, дедушка, а что с нашим кораблем, почему он весь в иголках? Это чтобы вам было лучше летать Это новейшее изобретение, иголки мы вообще иголки считаем святым оружием. Вообще иголки нам спасают жизнь. С иголками можно анализировать. Иголки это вещь классная. Вы поймете через время. Вы хотели нас на экскурсию проводить? Проводите. Вот пошлите на экскурсию. Сейчас пойдем в зоопарк. Там наши хорошие животные живут. Вот знакомься. Это ясаед он ест вкусную еду, ест волчьи ягоды, поганки и прочий яд Яд это полезные вещи, вы утратили за столько времени это чувство Понимаешь, яд как слово расшифруется, я дарю яд себе То есть я сам себя лечу, понимаешь? Да не понимаю, яд это вред, ты понимаешь, одна капелька столько людей убила Потому что вы неженки, на иголках не спите, и у вас есть кладбище, вот поэтому яд вас убивает А у наши животные любят яд А вот наши пингвины, а почему они зеленые и все в иголках? Это не... Это их перья. Просто столько времени мы их кормим ядом всяким, что у них уже и перья пропали. Теперь иголки. Вот поэтому мы и имеем много иголок. Их выращиваем. А что это он откроет рот? Ой, увернитесь. Нам хорошо, когда он стреляет иголками. Потому что нам приятно. А вот вы можете пострадать. Уворачивайтесь. Вот, молодцы. Хлопаете, да? Ну, пошлите дальше. Это наш жираф. Он умеет давать ядовитое молоко. Ест волчью ягоду, ест э, всякие тропические яды. Но он очень хорошее животное. Он полезный яд дает. Как вы говорите, молоко, только у нас молоко ядовитое. Мы его пьем каждый день и здорово чувствуем После игол, конечно, спина болит так немножко, но это временно. Сейчас у нас привыкла уже. И сразу пьем ядовитое молоко. Как вам наш зоопарк? Дальше я лучше не буду показывать животных. Дальше они вас обстреляют ядом. Мы туда ходим, чтобы пр как профилактика хорошая. Но там есть, ну я так вам расскажу, там есть хорошие слоны, которые. Могут открыть глаза и стрелять. Там есть крысы, стреляющие иголками. Но там много там всяких. Есть птички, которые откроют клюв и стреляют иголками. Там хорошо. Вы если будете оставаться, вы там много чудес увидите. Вас обстреляют иголками. А ты будешь поганку есть? Или хочешь... Пиявку, она а такой массаж тебе сделает. Тебе так будет хорошо. Нет, не надо. Не надо мне ни маганку, ни пиявку, ничего, а из ядов. Но ну, ты глупенький. Тебе ниже никто не предложит это. Ты просто очень отсталый. А вот это наша лаборатория. Мы здесь создаем яды, самые крутые, и вирусы создаем, чтобы хорошо жить. И они как бы лечат нас, эти вирусы, они как бы нас заражают и одновременно дают иммунитет и лечат нас. Мы даже вам подарков прислали, гриб вам прислали в подарок, чуму. Но это как бы Россия ваша не болела чумой, это другие там... Более отстала народ, болел. Они не мылись, потому что... А вы молодцы, вы, вы хоть немножко продвинулись. Вы вроде как там венечками бьете. Вот видите, вы хоть, хоть в чем-то продвигаетесь. Потом переходите из венечков на иголочки. Иголочками лучше колоться. Вы сейчас бьете себя венечком, а потом иголочками. Хорошо? Да, хорошо, мы передадим им. Ну вот, И давайте я вам дам еще пару болезней. Вот эта болезнь расщепит ваши волосы, это осыпется у вас кожа, зубы. Ну как бы, если вы не подготовлены, вы все умрете. Вот вам очень хорошая болезнь. Мы ее сами недавно придумали. Мы уже испытали, уже получили иммунитет. А вот вам как раз надо. Вот эту отправим, так, эту. Вам много, вон, вот, целую коробочку Но вот некоторые мы без вас уже отправили на землю Вы там много болезней, уже имеете иммунитет, ведь имеете? Да нет, все чихают, болеют, чихают Но ну, вы даете Ну ладно, через время вы получите иммунитет Вы додумаетесь, как это сделать А здесь у нас колючие картины Мы, вы, конечно, там, мы в курсе Кисточками рисуете, а мы иголочками Как бы вот картина Из миллионы иголочек Сделан узор Красивая, да какая-то необычная А эта картина Слеплена из ягод Ядовитых, черной смородины И Мы не едим и вам не советуем Это очень плохая ягода Ну красиво же, правда? Правда, очень даже стильненько так, а это слепелина из арбузов и бананов. Красивая картина, тоже из яда. Так, хочешь попить чайку с ядиком? Чай ⁇ это наше слово. Вы, похоже, тоже пьете чай. Чай ⁇ это травы, которые убивают неженок всяких. Кто выпьет чай, тот может помереть, если не подготовлен. Но мы смотрели на вашу землю. Вы пьете чай, вроде не помираете. Например, чай, например, с чё, чай. Пьете же. Это очень страшный яд. Неподготовленный умрет. А вы смотрю, пьете. О, можно у вас черный чай? Вот, он заказывает черный чай. Ну, как всегда. Добавь 5 поганок, добавь 3 красные смородины и еще добавь. Так, нет, красную смородину это яд, не добавляй. Добавь волчью ягоду и прочие яды. Ну, ты знаешь, да? И добавь еще. Песка. Вот. И перемешай, принеси. Да, спасибо. Хорошо. Перемешаю. Принесу ему чай черный. Вы, правда, черный пьете? Конечно. Такой же, как вы. Неотличимо. Мы сейчас принесем. Так. О, он даже цвета такого, как мы. Да. Очень вкусный чай. Попробуй. Какой-то только запах не такой. Отправьте в анализатор. Что это за такой чай? Что? Пять волчих ягод. Столько ядов не перечислить. Что это за чай такой? Мы же умрем от него. Ну вы же такой же пьете. Неужели вы не умерли? Нет. Мы травку сушеную ложим. Что? Вы как первобытные за счет травку курите? Даете вы. Мы уже давно перешли на яда. Ну ладно. Посуши ему травку. А он как первобытный будет эту гадость пить. Травить свой желудок. Хорошо, будет сделано. Через три дня будет насушено, собрано и принесено. У нас дни проходят быстро. Да мы знаем, что дни проходят быстро. Для нас это три минуты, а у вас три дня. Ну да. У вас три дня, у нас три минуты. Да. Давайте. А вот это... Величайшая картина из ядов вслеплена. Ну, ваших, ваших вкусных еды. Капустные листы и иголки. А это обозначает, что мы победили ваш капустный лист. Этот страшный яд, который портит организм. А вот теперь пошлите опять в лабораторию. Здесь ничего не придумали за это время. Хотя могли бы, конечно. Вы используете компьютеры, да? А вот посмотрите нашу новейшее оборудование. Страшные иголки, которые могут все узнать. С помощью иголок мы общаемся. Мы протягиваем веревку, сильно натягиваем и по иголкам общаемся. Это наш телефон. И главное, бесплатный. Попробуйте, очень хорошо. Можно в уши приколоть иголку и идти разговаривать куда хочешь. Но мы же и так дырявые все, поэтому чё иголку не воткнуть в ухо. Ну вот, а вот это, это телевизор-иголка. Вы берете и переставляете иголки смотрите. Точнее, если, например, сосед хочет вам показать какое-нибудь видео, он быстро переставляет иголки и вы видите картинки. Покажи им картинки, у тебя подготовленные руки, быстро умеешь представить, давай О, смотри, человечек двигается он лес, нифига себе, из иголок такие картинки можно красивые делать, да А иголки-то бывают и разноцветные, очень хорошие вещи, иголки И главное, нисколько не стоит такой телевизор, только надо сосед и его умелые руки у нас даже такой человек, который новости показывает, есть Он быстро иголки каждому в телевизор приходит и переставляет Мы вообще умеем разговаривать мысленно Умеем хлопать и принимать хлопанье Очень продвинутая страна Мы сейчас садимся в корабль и полетим Да, летите Вон, мы погрузили яды и улучшили вашу ракету в сто раз. Вы будете нас помнить очень долго, поверьте. Конечно, вы ж такие молодцы, вы так развиваетесь, мы вас не забудем. Мы вообще летаем на иголках, на иголках лучше летать, вы поймете, вы еще отсталая страна, полетели. Ой, ой, ой, что это такое? Почему наша ракета вращается? И почему на, у нас огонь такой цветной? Ой, не дышите, это плохой огонь. О, ды, открывайте рты, братцы, это святая запах, вкус. Мы будем лечиться, одни их ракеты. Вот они улетают волчком. Хорошо, мы сделали дело, правда, ребята? Хлоп-хлоп-хлоп.